Бытийная масса опыта теряется ли при прощении и как ее вернуть? Бытийная масса, не событийная, да, а бытийная масса, правильно говорить, да, теряется. Что такое прощение? Этимология этого слова упрощение, то есть обнуление обиды. Кто-то нанес мне обиду, нанес удар по моим правам, я права потерял, соответственно, прощая своего обидчика, я прощаю ему нанесенную обиду, обнуляю свои права. Таким образом миру я говорю, вот это вот право, которое я зарабатывал 30 лет, и предки мои столько же, ничего не стоит. Я его прощаю. прощаю. У меня еще широкого плеча, барин такой, да? Обнуляем свою, свою бытийную массу в этом смысле очень сильно. А тот, кому это все прощено. Соответственно, эту массу получил в свое время буквально за дарма. И его цена для этого мира, как ни странно, возрастает больше. Обидчик в этом положении становится более правомочным, чем тот, которого обидели. Возникает сразу логичный вопрос, а что же это такая странно странная христианская заповедь, да? Прощай. Непротивление, подставь одну щеку, другую щеку. Давайте будем прежде всего исходить из того, что среди христиан Библию не читал никто. Вот честно. Положи руку на сердце. Кто читал Завет, И тоже Никто. Поэтому то, что там написано именно так, нет никакой гарантии, тем более, что сначала это переводилось с арамейского, потом на греческий, с греческого на латынь, а с латыни уже потом на все остальные языки погрешности допустимо. И то ли там написано или не то, вы знать точно не можете. Вы можете только доверять попам, которые вам эти саповеди все внушают. Так вот, написано там не совсем то, а то, что попы лгут, так это тоже такая игра. Есть овцы доверчивые, которые не будут перепроверять. Есть овцы недоверчивые, типа Льва Толстого. Он был овца недоверчивая, за что Анафими потом от церкви и получил, который очень внимательно почитал Библию. Мужик он, конечно, занудный писатель страшный, ненавидим мы его еще все со школы, но читать его надо. Поэтому его религия книги о религии как и четыре евангелия если вы хотите разобраться в библии не читая ее самостоятельно все-таки да, прочитайте хотя бы четыре евангелия в исполнении толстого Он там очень подробненько разбирает все заповеди занудным свойственным ему языком но ну, тут уже была такого вопроса есть еще один хороший писатель никола морис который точно также же никола морис это ученик Успенского, Сарати Курджиева, очень грамотный дядька, который также брал новозаветные притчи и переводил их на язык разума. Там попроще и поинтереснее книги его будут, особо рекомендую книгу Цель, великолепная книга. Очень хорошая, она есть в продаже, есть в интернете, не является никакой запретной. Обязательно почитайте, если вас эта тема интересует. Поэтому вот эти заповеди, которые не оцениваются самим человеком, не проверяются им, а воспринимаются на веру, это заповеди для овец. Вот они как раз и должны отдавать свои права добровольно. Раз у себя не хватает критичности мышления, говорит ситуация подобного рода то значит ты ни на какие права ты права тоже не имеешь. Раз ты не способен смотреть на ситуацию критичную, раз ты не способен проверять информацию, пропускать через свое сознание. Поэтому права тебе и не нужны, будешь прощать и отдавать. А вот тот, кто читал книжки, и не только эти, Библии свою жизнь не ограничил, а еще прочитал и другие священные тексты, и различные толкования, и нашел себе силы сравнить их между. С тобой, понял, что все это не так вот там все и просто, потому что прощение как обнуление возможно только в очень редких случаях и не каждому возможно это прощение давать. И прощая своему обидчику нанесенную обиду грамотный человек подумает, что он получит взамен этого прощения. Понятно, что с точки зрения первоверного христианина такой вопрос не смотрится. Но тот человек, который знает, что он получил взамен и что он потеряет, настолько просто смотреть на вопрос прощения нанесенных обид не будет. Это опять же тема той же самой завышенной духовности пришедшая к нам с западных берегов. Прощайте врагов своих, уповайте на бога, ибо он отец ваш вам даст то, что вам нужно, и не просите больше, и прощайте при этом своих злодеев. Кого можно сделать с такими заповедями? Воодушевленных идиотов? Воодушевленных идиотов. Бойтесь таких людей, дорогие мои, коль уж вас судьба притащила в мою школу, значит, вы должны это знать. Бойтесь таких людей, бойтесь. Это Самые страшные люди, люди без разума, живущие одними эмоциями, чувственно переживающие, не думающие совершенно, это овцы. Оставьте их жить в своем стадии, пастись на своем Богу. Но упаси вас в Боге, заточу. Это тоже естественный выбор Сумеете ли вы устоять от такой простой мировоззренческой теории, как уповать на Бога и жить во имя себя, во имя радости своей? Или все-таки вы не согласитесь с подобной постановкой вопроса и попробуйте как-нибудь иначе. Переподобите прожить свою жизнь так, чтобы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать. Детям. Как вернуть как при прощении, когда человек простил что-то? Как это нужно Ох-ох-ох, да. Где была моя голова? На подушке. Как вернуть? Но ну, по большей части, в большинстве случаев, этот процесс необратим. Вот как вы думаете, для чего христиане устроили себе прощенное воскресенье, произнося сакральную фразу «Бог простит»? Все, что наделано было в течение года, в том числе и прощение сделанное, необъективно, и неконструктивно, в этот момент вся переводится как бы в, другую, в другую юрисдикцию, чтобы ты к этому процессу уже доступа не имел, так называемая христианская точка невозврата, все ритуальные праздники, которые в обязательном порядке проходят в крестьянин, чтобы назад было не отыграть. Методов, методы есть магические. Помните, что если вы уже простили за порушенные права и вдруг с бухты Барах решаете, что вы хотели бы получить их назад, вы должны помнить о том, что может статься так, и даже скорее всего, что время свое вы уже упустили, особо если это было давно, особо если вы христианин, особо если вы произносили хоть раз эту фразу, бог простит в ритуальный день как на прощенное воскресенье. И сейчас просить назад, это как не знаю, подаренное, подарок, подаренный близкому другу, близкому человеку прийти и просить, знаешь, я передумал, верни то есть он может тебя смело послать подальше и будет в принципе абсолютно прав. Но если ты чувствуешь себя правом, приготовься заплатить права, в эти права было вложено твое время, время, которое ты потратил на приобретение этих прав. Соответственно права ты подарил вместе с оценкой этого самого времени, и чтобы вернуть эти права, тебе во многом придется начинать все сначала. Первый способ вернуть свои собственные права, это подняться на касту выше, чем тот, кому ты права отдал. Тогда ты будешь иметь уже с него и право возврата. Например, ты отдал право на деньги находясь в купеческой касте. Для того, чтобы это право на деньги востребовать, тебе нужно дорасти, дотянуться до касты воинов, то есть пройти определенную серию квестовых испытаний. Для того, чтобы, ну, извините, я использую эту терминологию, потому что она очень удачно отображает, лучше, чем любой другой термин, отображает именно процессы, которые мы здесь проходим, пройти определенную серию квестовых испытаний, дойти до состояния воина и уже с позиции более весомого сознания требовать возвращения своих прав. Второй способ, это подвести человека, которому ты отдал права под такие условия, что он отдаст вам ваши права доброволь. Это высший пилотаж, это называется манипуляция сознания. Третий способ, найти силу которая компенсирует тебе эти права уже не от этого человека, а от себя лично, то есть какая-то связь с божеством, какие-то обеты, какие-то гейсы, какие-то зароки, которые он потребует. Он возвращает тебе эти права, и дальше ты начинаешь потихонечку эти права от отрабатывать, выполняя кейсы, выполняя обеты, выполняя зароки на условиях того божества, которое тебе эти права восстанавливает. В общем, варианты есть. Варианты есть. Надо рассматривать каждый конкретный случай, потому что все-таки универсальных случаев нет. И в каждом конкретном случае один способ будет более действенным, чем другой способ. Ну, вот будете учиться у меня, потихонечку-потихонечку овладеете основными рабочими, не скажу всеми, да? но основными рабочими, основными эффективными. Но помните, во всех случаях никогда ничего не бывает на халяву. Вот это я хочу до вас донести. Бог меня любит, поэтому он должен так, вот это не наш метод. Поверьте, даже Бог ничего никогда так не дает. И как родители, которые всегда надеются, что за сегодняшнюю любовь и блага ребенок в старости отдаст им заботу и внимание, так и человек, ошибочно исповедующий принцип бог меня любит, поэтому должен так, всегда должен помнить. Если он считает, что бог его отец, так и относись к нему как к родителям, заботься, оберегай, корми, пои и выполняй его прихоти, когда он совсем будет старым. Но человеческое сознание, будучи детским по своей сути, всегда считает, что если мама-папа у меня есть, если они меня любят, значит они будут это делать всегда, так и никогда ничего не изменится в наших с ними взаимоотношениях. Это отношениях. Это глупость. Поэтому лучше идти с открытым забралом на любой договор и понимать, что если тебе сегодня что-то дается, и ты понимаешь, что дается не по заслугам, то тебе завтра обязательно придется рассчитаться. Спроси, почем? Потом не иметь.